Здравия друзья, еще раз Сейчас выгружаю видео Срочные, важные, безопасные новости по призм Вот так называется видео Оно буквально там 15-минутное О всех новостях, связанных с призм И о том, что сейчас кошелек у всех имеет вот такой вид да, И везде нули стоят Хотя бы вроде в своем кошельке Ждем до 3 июля, до официального обращения Алексея Муратова, в котором будет рассказан алгоритм, что нужно делать, как восстановить свой кошелек. Там все будет элементарно просто, потому что ну, ничего сложного в принципе быть не может, просто в целях безопасности полностью вся информация не раскрывается. Безопасности я имею в виду в том, чтобы тех кто людей обезопасить, у которых украли монеты, чтобы им монеты вернулись, и обезопасить тех людей, у которых монеты не воровались, но могли их украсть. То есть все сделано для безопасности системы. В том, что все в порядке, вот я захожу, к примеру, на кошелек своей супруги, у меня там как было 1000 с копейками монет, оно так и есть. А баланс структуры он так и есть. Идет парамайнинг. 31 июля 4 часа 27 минут. Вот у меня 4 часа 28 минут. То есть, никуда ваши монеты не делись. Соответственно, будет процедура, когда вы на новой ноде с новой системой безопасности заведете новый кошелек. Ваш вышестоящий руководитель переведет вам монету сообщит по вертикали в вышестоящем заполните форму и э, вам переведут вот эти монеты которые у вас на кошельке были уже на новый кошелек э, приватный ключ которого 16 слов вы уже сохраните имея свой опыт э, за это время что его нужно зашифровать спрятать и никому не показывать, то есть все перестроите заново, перестроите всю структуру, как раз у вас не будет пустышек в структуре и так далее и тому подобное. Сделайте все как положено. На этом все. Ждем видео видеообращения Алексея Муратова 3 августа. До 3 августа не предпринимаем никаких лишних действий. До скорых встреч на связи. Призм это самая надежная криптовалюта, которую основатели криптовалюты беспокоятся за каждого участника и противодействуют воровству монет. Благодарю всех за внимание. Перезаливайте видео, ставьте лайки, делайте репосты, расскажите об этом видео всем своим участникам, последователям для того, чтобы они не наводили панику.